Здравствуйте, друзья, подписчики канала и просто случайные зрители. В этом выпуске новая серия танцев с бубном. Расскажу, как поддомкратить что-либо с помощью досок без использования металла. Видно невооруженным глазом, что перекрытие прогнулось. Выше находится второй этаж с такой же перегородкой, заполненной саманом, где дверной проем смещен относительно первого примерно на метр. На чердаке на перегородку опирается коньковый прогон двускатной крыши. Проблема вылезла не сразу, а после заполнения стен саманом. Вначале подумал, что не хватает укосин выше проема, хотя по идее нагрузку выше проема снимает ригель и передает на стойки. Посмотрел в каком месте самый большой прогиб и методом нехитрых вычислений нашел причину. Видно, что нижняя обвязка ушла вниз. Открытие показало, что во время заливки бетонной ленты под стены, место проема было залито не по уровню и соответственно в этом месте просела стойка и перекрытие. У меня осталось пару домкратов после запрессовки соломы в стены, обычно с домкратами используют металлические трубы, швеллеры, тауры и тому подобное, но у меня такого добра нет и покупать я его как-то не горю желанием, зато есть разные доски и бруски. Взял для начала доску 200 на 40, но это оказалась плохая идея, так как доска при нагрузке вылетела. Взял еще доску из лиственницы и собрал тавер. Под брус положил кусок 12 фанеры, стал домкратить. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Домкратил, контролируя по нижней обвязке и по перекрытию. Затем в проем с левой стороны поставил дополнительную стойку. Ямку загрунтовал, убрал вспененный полиэтилен из-под нижней обвязки и заполнил наполовину плиточным клеем. После схватывания клея залил наливной пол. Время набора полной прочности 28 суток, поэтому не торопился убирать домкраты. Сделал контрольные метки. Дня через 7 установил укосины. В щелки вставил прокладочки. После этих манипуляций стойка немного просела, примерно на миллиметра два 3 Еще дней через семь стал убирать домкраты. Барабанная дробь. И о чудо, все осталось на месте. Фанеру и доску слабо продавило, поэтому лучше подкладывать что-то из металла. Добавил в проем справа стойку. Вот что по итогу получилось. Конечно не идеал, но все же лучше чем было. Дело в том, что эта центральная стена опирается на плиты перекрытия и те в свою очередь, когда их нагрузили немного прогнулись. Нравятся танцы с бубном? Подпишись на канал и поставь лайк. Не понравилось видео? Воткни дизлайк и напиши свой обоснованный комментарий. С тобой был Зеленый Строитель и до новых встреч!